Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим о том, почему спящие птицы не падают с веток. Большинство птиц предпочитают отдыхать на ветвях деревьев. На высоте и скрыться проще, и врагов меньше. Но могут ли спящие птицы расслабиться или они рискуют упасть с веток? Особенности пернатой анатомии таковы что птицы, которая хочет полноценно выспаться, необходимо напрячь лапы. Мышцы ног и пальцы лап соединяются сухожилиями. При посадке на ветку мышцы напрягают сухожилия, что приводит к загибанию пальцев и обеспечивает крепкий обхват. Основная нагрузка приходится только на сухожилия. Поэтому птица не испытывает дискомфорта и расслабляется. Кроме того, при такой посадке спящие птицы достигают идеального равновесия. Когда птица решит, что пора взлетать, она перенесет свой вес с ног на крылья. Только тогда пальцы смогут разогнуться, позволив смыть воздух. Теперь вы знаете, почему птицы не падают света, когда спят.